Сегодня многие садоводы и огородники рассказывают об этом удобрении для рассады просто какие-то чудодейственные истории. А на своих каналах да они а, рассказывают о полезных свойствах а, данного удобрения. Это удобрение есть в каждом доме. Вот что интересно, оно есть в каждом доме, но многие его просто выкидывают, в том числе и некоторых, кто садит рассаду. Но ну, вы наверное, догадались, о каком я говорю удобрении? Это обычная чайная заварка. Причем как зеленый чай подойдет, так и черный. Я использую удобрение и заварки двумя способами, и первое это мульчирование. Обкладываю растения заваркой, как видно здесь. Вот она, да, заварка. Тут у меня как крупный лист, так и ломанный. Если маленечко убрать, я обычно после того, как положил землю, посадил растение, я также добавляю золы туда для многих, для многих растений. Ну а сверху да, заварку. Вот эту заварку, которую мы уже использовали, выпили чай. Эту заварочку я добавляю. А многие спросят, а можно ли использовать из пакетиков? Ну, конечно же, можно. А различие в том, только что там лист настолько мел, там не лист даже, там он измельчен в пыль. Данный лист. Поэтому можно также да, этот мелкий ломанный лист или пыль, это да, тоже использовать как мульчирование это первый способ а второй обычно заранее еще зимой я собираю себе в баночке заварку сушу ее на пропитиве, не выкладываю он высыхает так как я у меня печка печь я обычно подсушиваю данную заварку на печи потом складываю в баночку. И тут получается э, тот же самый лист, только уже сухой. А второй способ использования это мы можем просто взять и измельчить ее. Мелко измельчаем. Очень мелко. И эту пыль добавляем перемешиваем с землей это самый популярный способ мульчирования очень редко кто применяет а вот именно такой способ второй который я сейчас рассказал его используют почти э, все кто знает об этом секрете данного удобрения очень простого но действенного вот пыль в пакетиках там уже готовая поэтому там даже не надо будет ничего перетирать как в данном случае здесь показал так что используйте данное давление, попробуйте проверьте увидите насколько оно действенное вам я желаю конечно же хороших посадок и в дальнейшем хорошего урожая